Я новостный кадет, у меня есть пара обновлений для вас относительно студии Steel Wolves, принявшей участие в недавней презентации Nvidia GTC. Мой создатель, Скотт Кофтон, рассказал интервью с разработчиками Security Bridge еще до его начала. Он сказал, я смотрел подготовленное заранее интервью еще пару дней назад, и просто чтобы вы знали, чего ожидать интервью действительно больше фокусируется на технологии создания, чем на самой игре. Так что не будет новых тизеров или чего-нибудь подобного по большей части обсуждения крутых технологий, используемых в современных играх. И это действительно будет интересным тем, кто хочет узнать поподробнее о таких штуках. Они также покажут лица безбашенных парней из Steel Wolves. Это будет здорово смотреть. Надеюсь вы этим насладитесь. Книжные новости. Следующая грядущая книга называется «Как нарисовать пять ночей» из Фредди. Выйдет 4 января следующего года с участием персонажей из игры «Книги неправильные». Забавный факт. А книги созданы для того, чтобы геи могли удовлетворить свои игровые интересы с помощью художественной литературы. Гайд-книги, аудиокниги и так далее. Они действительно сподвигают быть подальше от клавиатуры. Также недавно было изменено название последней книги FF. Она называется «Скалы». По словам моего создателя, причина в переименовании была в том, что обложка от Лади была слишком пугающей. Как вы знаете рейтинг сагу ужасов Фазбера, подросток. Независимо от этого, я могу сказать, что обложка выглядит намного более зрелой. Я имею в виду, если вы читаете эту книгу, оно кажется ужасающим брутальным и жутким, что мы любим в этой серии. В любом случае, не нужны лишние критики. Новости консольных портов. QuickTime выпустила геймплей на изображение Ultimate Custom Night для консолей, которая тайно раскрыла дату выпуска порта. Если внимательно посмотреть на номера камер. Вот и все. Спасибо за просмотр.